Привет, друзья! Вы на канале IT-муравейник и с вами Александр Артеменко. На этом канале мы учимся использовать Common Lisp. Это такой крутой язык программирования, если вы не знали. И сегодня я расскажу, как быстро создать библиотеку и веб-приложения на Common Lisp. Мы, как и многие профессионалы, будем использовать шаблоны. Я часто вижу, как какой-нибудь новичок приходит в чат или на Reddit и спрашивает, как мне создать свой первый проект, как сделать библиотеку. И вот сегодня вы получите на это ответ. Для начала небольшая и быстрая демка. Сейчас мы создадим библиотеку на CommonLisp с помощью шаблона. Я буду использовать специальный генератор библиотек, который называется Mystic. У меня для него есть пара заготовок. Вот эти заготовки. Выбираем сначала заготовку Library Template. Вот она. Теперь нужно вызвать команду Render. Вызываем Render. Говорим, в какую директорию сохранить проект. Чуть позже я расскажу, как это все работает. Сейчас пока выберем опции. Назову ее просто тест-лип. Homepage не буду задавать. GitHub тоже лицензию возьму дефолтную, которую у меня прописана в конфиге. Описание. Ну, давайте введем описание. А, нет. Ну, давайте описание вводить не буду. Все, библиотека готова. Пойдем посмотрим, что получилось. Как видите, шаблон создал для моей библиотеки сразу несколько SD-систем. Тут есть сама библиотека, настроенный для нее CI-пайплайн, который будет запускать тесты, SDF-система для самих тестов и еще одна SDF-система, которая будет генерировать документацию. То есть эта библиотека включает в себя сразу же и тесты, и документацию, и CI-пайплайн для запуска тестов и сборки доки на GitHub. Попробуем ее загрузить. Кстати, обратите внимание, эта библиотека уже содержит конфигурационные файлы для использования CLOT или CLPM. Про клод и CLPM я рассказывал в предыдущих роликах. Ссылки вы найдете в описании внизу. А сейчас пойдем дальше. Запустим через клод Emacs. Тут у меня слай. Загрузим нашу библиотечку. Вот она загрузилась. Попробуем что-то с ней сделать. Вот создался объект, и можем попробовать вызвать на нем какую-нибудь функцию. Отлично, теперь давайте посмотрим, как точно так же за несколько секунд сделать веб-приложение с использованием веб-фреймворка Reblocks. Сейчас я снова вернусь в тот Emacs, где у нас шаблоны. Снова сделаю лист. И теперь мы выберем первый темплейт, который называется Reblox APP Template. Выбрали его. Точно так же делаем рендер. Только на этот раз я укажу другую папку. Тест Web APP. Снова отвечаем на вопросы, заполняя таким образом переменные, которые нужны, шаблону. Пускай приложение называется WebApp, а все остальное оставим по дефолту. Все, приложение готово. Пойдем посмотрим, что там. Итак, в этом приложении опять также несколько ASDF-систем. Первая основная и дополнительно CI, доки, тесты. Точно так же есть файлы для CLPM и CLOTA, но внутри папки SRC гораздо больше файлов, потому что это приложение более сложное, чем просто библиотечка. Тут есть виджеты, страницы, настройки для сервера и тому подобное. Хорошо, давайте запустим это приложение и убедимся, что оно работает. Запускаю Emax. Вот у нас есть слайд. Попробуем загрузить приложение. Да, веб фреймворку нужно зависимости гораздо больше и компилируется они долго. Но это только в первый раз. Потом все эти скомпилированные файлы уже будут в кэше. Что, попробуем запустить наше веб-приложение? Пишем web app Server Start и укажем порт. Например, такой. Все, приложение запустилось. Посмотрим, как оно выглядит в браузере. Вот такое у нас приложение. Просто обычная веб-формочка небольшая, куда можно вбить свое имя и увидеть Hello. Такой простенький Hello World на Reblox. Теперь давайте покажу, как устроены шаблоны и почему я использую именно этот шаблонизатор. Кстати, внизу в описании я оставил ссылочки на разные шаблонизаторы проектов для Common Lisp. Сейчас же я расскажу про шаблонизатор Mystic, который использую и который мне очень понравился. Понравился он мне благодаря тому, что там есть наследование, и он очень хорошо интегрирован внутрь самого Common Lisp. Как же выглядят шаблоны, которые я сейчас продемонстрировал? Каждый шаблон описан классом на Common Lisp. Например, шаблон библиотеки это вот такой класс. В данном случае класс включает в себя несколько миксинов. Каждый миксин отвечает за определенную часть шаблона. И в этом прелесть мистика, потому что в остальных шаблонизаторах, которые я видел, обычно Шаблон — это просто папка с набором файлов, и тут нет больше никакой дополнительной гибкости, кроме того, что в имена файлов и в их контент могут подставляться переменные. В случае мистик гибкость шаблона обеспечивается тем, что шаблон использует класс и можно использовать наследование. Мой шаблон наследует свои свойства отряда миксинов и дополнительно добавляет еще логику и вот эти опции, которые вы видите на экране. То есть в шаблоне Mystic описаны определенные переменные, у каждой есть название, описание, а также свойства, обязательная она или нет. Дальше эти переменные можно использовать внутри шаблона. Например, давайте посмотрим, как обрабатывается переменная GitHub. Я вернусь обратно к списку файлов. Если мы выйдем на уровень выше, то тут у меня в папке templates лежат сами файлы, которые используются для скелета библиотеки или приложения. Зайдем в library, тут есть два файлика. Один описывает asdf-систему, а другой какой-то базовый функционал библиотеки. И вот переменная github, которую я показывал до этого в классе, используется в описании системы. Мистик использует шаблонизатор мустаж, «Усы». усачи это должно особенно порадовать. Мустаж это очень простой шаблонный язык, который позволяет декларативно описывать подстановки. Также тут можно делать простую итерацию или условия. Например, в случае с гитхабом у меня есть условная конструкция которая добавляет вот такие строки в том случае, если переменная GitHub задана. Если она не задана, этих строчек не будет. То же самое для homepage, лицензии и других необязательных полей шаблона. Обратите внимание, что в самой библиотеке описаны два файла. Но когда я показывал содержимое библиотеки, которая получилась в результате, файлов там было больше. Вот они все. Откуда же взялся, например, ql-файл? А он тут появился благодаря тому, что мой шаблон наследуется от другого кусочка, от ql файл mixin, А тот, в свою очередь, в папке templates содержит этот файл. И плюс, дополнительно он делает определенную магию, добавляя сюда кусочки, которые я могу захотеть переопределить в своей библиотеке. Например, библиотека, в которой реализован веб-сервис, дополнительно в QL-файл добавляет скачивание библиотеки для работы с Prometheus. Про Prometheus и мониторинг я, кстати, тоже рассказывал не так давно в другом ролике. Ссылочку на него смотрите вот здесь. А сейчас давайте покажу, как это делается. Если мы взглянем на QL-файл веб-сервиса, то увидим тут такую строчку. Reblox, Prometheus и так далее. Но в исходном шаблоне, вот здесь, ее нет. Откуда она здесь появляется? Ее добавляет шаблон веб-приложения. Он доопределяет метод миксина, ql файл pieces и говорит, что в ql-файл нужно добавить вот такую строчку. И эта строка появляется в результатах раскрытия шаблона. Это очень гибкий механизм, потому что он мне позволяет переиспользовать код между всеми моими шаблонами. Пока у меня таких шаблона два для обычной библиотеки, для веб-приложения. Но вскоре я сделаю еще шаблон для приложения, которое запускается из командной строки. Возможно, будут какие-то приложения для ГУИ. И части из шаблонов можно переиспользовать. Этим и хорош мистик. Этим он мне нравится. Смотрите, как можно переиспользовать код между вашими шаблонами. У меня шаблон веб-приложения просто наследует шаблон библиотеки и переопределяет несколько методов для того, чтобы изменить набор классов, которые войдут в результирующую программу. Таким образом, мистик позволяет комбинировать разные шаблоны и избегать дублирования. Например, вы можете захотеть сделать свой шаблон библиотеки, взять из моей коллекции шаблонов шаблон, который добавляет в библиотеке документацию и, допустим, для тестов сделать свой кусочек шаблона, который использует не Rov, а какой-нибудь другой тестовый фреймворк. Набор шаблонов, который я показал, тоже оформлен в виде библиотеки. И установить ее можно с моего репозитория UltraLisp. Ссылку на библиотеку и ее документацию я оставлю внизу, в описании. Кстати, я очень надеюсь, что у вас есть друзья или коллеги, которые пока Common Lisp не используют. Пожалуйста, покажите им мои ролики, пускай они вдохновятся и, наконец, попробуют этот замечательный язык. Так нас станет больше, и мы сможем сделать больше крутых вещей. Ну а на этом у меня все. С вами был Александр Артеменко и канал IT Муравейник. Всем лиспа в ваши сердца. Пока!